На Светлой Седмице Пресвятая Богородица вошла в алтарь нашего храма на глазах прихожан. Глава из книги Тиратургима или Чудеса Нового Века, ожидаемый из печати в июне. Наместник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы о ее явлении в Десятинной Церкви в Киеве и иных великих чудесах. В 2006 году на Пасху, спустя десятилетия после уничтожения Третьего Десятиного Собора в 1928 году, мы впервые совершили праздничную божественную литургию в Скинии у Десятинной Церкви. И через несколько дней в четверг Светлой Седмицы в нашем храме было явление Царицы Небесной сразу после всеночного бдения праздника иконы «Живоносный Источник». Когда это произошло, люди еще находились в храме. Пресвятая Богородица вошла в длинном белоснежном одеянии, с покрывающим голову мафором. Это был не эфирный образ, не видение, которое кому-то показалось. Все, кто находился в храме, она ступала как человек во плоти, был слышен звук ее шагов. Причистая подошла к аналою, на котором была установлена единственная у нас на тот момент писанная икона Божьей Матери «Десятинная». Остальные были литографии. В небольшой скине этот огромный образ сразу выделялся. Она подошла к иконе, постояла возле нее, посмотрела, даже голову немного к ней преклонила, как обычно делает человек, который что-то внимательно рассматривает. На Светлой Седмице всю неделю царские врата открыты, и Богородица, обойдя аналой с иконой, вошла царскими вратами в алтарь. Когда она подняла к небу свои причистые руки и начала молиться, люди о выступлении упали на пол, и их тело и ум отключились. Святой Паисий Святогорец говорил, что благодать Божия приступает к человеку, он сокрушается или буквально парализуется, и кости его делаются мягкие, как воск. Что же говорить о безмерной благодати молитвы самой Царицы Небесной? Кто мог ее выдержать, стоя в нескольких метрах от места, где она возносилась? Как рассказывали потом мои духовные чада и прихожане, которые находились в этот момент в храме, причем люди разного сословия, разного возраста, разного социального уровня, все они испытали одинаковое состояние исхищения, выпадение из реальности, хотя смотрели на нее с разных сторон, одни стояли справа, а другие слева. Я в это время со священнослужителями и своими друзьями беседовал после службы вовне. Мы вошли и стояли буквально в десяти метрах от храма на дорожке у скамейки, потом я увидел краем глаза, что люди лежат на полу, схватившись за голову, и подумал, не дай бог что-то случилось. Мы находимся в очень особенном месте и одновременно не соспола, все в слезах. Зашли батюшки, и мы тоже все стояли и плакали. Чувствовалось присутствие Царицы Небесной и ее великая незреченная благодать, которую грешному человеку трудно выдержать. Даже если кому-то рассказать, что тут вчера было Царствие Небесное, человек все равно не заплачет. А если он почувствует это сердцем, то даже если молчать или сказать два слова, слезы сами польются ручьем. Вот такое случилось и с нами. Это величайшая, внушающая страх и трепет события, подобно которому давно не знала история церкви. Воочию показала, насколько важно и дорого нашей владычице каноническое православное богослужение и принесение бескровной жертвы на избранном ею веках месте. Спустя время потрясло зарение, которое объяснило, почему все случилось именно сейчас. Явление Матери Божией ознаменовало также важнейшую дату в истории русского православия. В 2006 году исполнилось ровно 1010 лет Десятины Церкви. Храм был созиждан византийскими зодчими в 996 году. Дату-символ, дату восклицания и призыв к нашей памяти ознаменовало посещение Богородицы своего первого каменного собора. В тот же миг с предельной ясностью стало понятно, что она сама вернула нас сюда и благословила возносить хвалу и славу Сыну Своему и Богу нашему. После этого премногого благодатного посещения при чистой десятинной икона стала чудотворить. Все присутствовавшие видели, как Богородица зашла, но никто не видел, как она выходила, и мы мыслим, что она осталась с нами. Чувствуем и видим это, братья и наши прихожане, по многим милостям и чудесам, которые у нас совершаются. В 2016 году на Пасху был юбилей этого события, 10 лет как на семь святом месте возобновлены богослужения и десять лет со дня явления Богородицы. Промыслительно оно было именно здесь, Десятинное первый на Руси собор Пречистой Богородицы, мать всех русских церквей, отсюда начало утверждаться христианство на нашей земле. Это место святое для всех русских людей, где служили и молились все наши основатели, первосвятители и отцы, начиная от великого князя Владимира который построил Десятинную Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, византийца, первого митрополита Киевского Михаила, святителя Петра Могилы, который считал за честь здесь служить, был настоятелем Десятинной Церкви и стал инициатором его возрождения после разрушения во время монголо-татарского нашествия. Здесь бывали все русские императоры, которые обвязывали престол своими царскими лентами. О духовном и историческом значении Десятины Церкви написано множество томов и докторских диссертаций, где в первые века христианства рукополагали священство, постригали в монашество, где были архиереи, где была еще такая служба по византийскому уставу, где служили греки, ведь здесь мы это знаем. Только благодаря молитвам и предстательству Царицы Небесной здесь теперь возведен прекрасный храм. Она сама нас тут держит и опекает. Возвращение к жизни Самое яркое из чудес, случившееся вскоре, – это возвращение к жизни одной рабы Божьей. Это было сразу через месяц после явления Богородицы. Ко мне пришел высокопоставленный чиновник договариваться о погребении своей мамы. Взрослый мужчина немного старше меня. Его мать, которую звали Мария, находилась в реанимации элитной больницы и уже не подавала никаких признаков о жизни. Дыхание принудительно поддерживалось аппаратами. Вопрос был в том, когда их отключать. Врачи в один голос сказали, что вернуть женщину невозможно, и дали время родным договориться о месте на кладбище. Один из двух сыновей Марии, мы сейчас дружим, сильно горевал, плакал, корил себя, что мама умерла, а он не успел попрощаться. Ему так хотелось, ей еще что-то сделать и сказать, отдать сыновый долг. У нас тогда было только два подсвечника, и сам того не желая, не знаю, как так вышло, я ему сказал, а ты возьми, поставь два полных подсвечника свечей и помолись от всего сердца своими словами, и мама еще поживет. Он на меня вытаращился, как же, она же уже практически умерла. И как бы, слушая свои слова со стороны, я снова повторил ⁇ Еще поживет ⁇ Он, как ни странно, поверил мне и спрашивает ⁇ Сколько? ⁇ А сколько ты хочешь? ⁇ Он выпалил. Полгода мне хватит попрощаться. ⁇ Вот значит полгода мама еще поживет ⁇ Он пошел, поставил два полных подсвечника свечей. Мы помолились, и мама ожила. Об этом знают все наши священнослужители и прихожане. Раба Божья Мария, которая тогда было за 70, вернулась к жизни из точки невозврата. Главврач и весь медперсонал больницы были в шоке. Это было колоссальное потрясение для всех. Человек фактически умер, они готовились констатировать смерть. И вдруг она поднялась, напугав сиделку. Я потом Марию масло соборовал, мы с ней разговаривали. Она сама учительница, была завучем в школе в Белой церкви под Киевом. Потом я приезжал к ним гости, оживленная, приготовила обед из трех блюд и кормила нас. А через полгода мы ее похоронили. Она исповедовалась, причастилась, приготовилась. Каждое воскресенье ее дети приходят в храм и переносят большой букет роз в память мамы. Это воистину сногсшибательное чудо, но было и множество других. Мы записали эту целую толстую книгу, но происходило столько, что мы потом уже перестали записывать.